Привет, друзья! Сегодня с вами опять Надежда Мицкевич. Сегодня 18 сентября. Чудесный осенний день. Погода прекрасная для Сибири. Плюс 19 градусов. Зеленый лес. Только-только начал желтеть. Березки стоят красивые, торжественные. Хороший такой теплый ветерочек дует. Мы гуляем по лесу. Там вон за спиной у меня видна часовинка на полянке. Хорошее такое спокойное умиротворенное состояние. Отдыхает душа спокойно и тихо кругом. Всем пока и до завтра!